Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Крафтунг Games и сегодня мы про... начинаем проходить игру Зомби Ащет Варфейер Так, вот касцена уже началась, давай заводись уже Ага Эту игру мне посоветовал, кстати, один из подписчиков Ник у него Видео вот, он где-то в левом-правом углу будет Вот дерьмо Эй, Джо, пора выбираться отсюда Угу. Так, сломайте баррикаду. Необходимо очистить дорогу, чтобы продолжить дальше путь. А, получается, рабочий какой-то выберу. Я нажал выберу. Отлично. А, нам надо просто выпускать рабочих. Так, очки храбрости Храбрость накапливается автоматически. Используйте ее для найма юнитов. Ага, ясно. Надо набирать очки храбрости, и только тогда можно набирать юнитов. Так. Опа, все. О, даже достижение да дали. Чистая победа. Отлично. Миссия 1 завершена. Это такая игра типа по миссиям продвигаться по карте, уничтожая там по пути зомби которых мы уже видели вот, только что. Одна в есть. Так. Ну да, так она есть. Открылась камера. А это донат у нас. А это у нас вторая миссия. За топливо можно продвинуться дальше. Давайте продвинемся. У нас 20 очков его. Все прекрасно. Так. Тут уже побольше зомби будет. Перетаскивание. Попробуйте придавить зомби с помощью бочки. Так. О, попал. Очки ярости. Убивайте зомби и получайте очки ярости. Также вы нам дали ачивку. А, убийство Небеса. Так. Упа. Давай. А, он тут сам сварится. Все, минус. Больше юнитов. Довольно быстро справляемся с заданиями вообще на изичах. Все, поехали дальше. Дали нам какую-то фигню. Таблетки какие-то. Может обезболивающие или еще наподобие этого. Так. Поехали. Так, так. А Вот и все ресурсы. Команда. О, новый уровень. Окей. Так, мне интересно, что вот это такое. Команда. Выбейте юнита. Так, охотник. Награда за звезды собрать. Так. А -а -а. Звездный Звездные награды Как пас Как это называется Зомби пас или что-то такое <клёх> ну, У нас теперь новый Юнит, фермер И боец Ну Он за а Только ладно Без проблем Так, дальше автобус Прокачайте автобус Для этого нужно 25 монеток Не хватает ну пойдемте в следующий. Так, миссия номер три. Награда монетки. Вот как раз за монетки сможем прокачать. <coughs> Автобус. Так, поехали. Продолжить. Так вот. Так. Ждем, пока охотник у нас. Да. Юзий. Потому что нам нужно именно его использовать, мне кажется. Он очень поможет. Так. И одного вот такого. Давай. Давай. Они заехали. Так. И тогда, ходя по Ну и все очень легко Просто разрушаем Давим их Это у нас Четвертая миссия Так, юниты доступны Для улучшения, какие? Вот охотник мне понравился и для и, и улучшаем с помощью него даже ачивка первое улучшение так что у нас получи сегодня новое задание выиграть этой любых миссии ну, раз два три разве нет что это а тайник найденный сусы забрать и Поехайте на следующую миссию Пока что все очень легко, но думаю дальше будет сложнее. Так, очередная кат-сцена. Какая жалость. А, пропуск. Я пропустил. А чё? Давай, давай быстрее. Да, давай, давай, давай. Работаю. Так. Нам повезло, этот юнит быстрее и паровольнее других. Поддержите его. А, вот это... Блин, чем его? Хотя бы одного. Отлично. Еще одного юнита. Рабочего. Так. Очень. Ебой. Ну ты, собственно, все, Изи сейчас, пожалуйста. Едем дальше. По миссии. Так, и мы продолжаем. А, так, а, что я хотел? Так, я хотел... А, прокачать автобус. А, до второго уровня, получается. И команду я бы прокачал. Так. А, воин. Я могу его собрать. Отлично. Что? Ага. А, вот эту нога надо собрать. Чи... А потом уже воина. Так, нога за звезды. Отлично. Ставим его. Могу прокачать? Ага. Ясно. Теперь надо его прокачивать тоже. Но чтобы его вставить... А, он да вот, поставили и теперь нужно можем открыть ящик еще вот это я не увидел можно открыть ящик бесплатно да? за сколько бесплатно так нам дали достижение первый пак и нам дали зубную щетку консервку Порох, либо собак и радиоприемник отлично очень полезные вещи, думаю для прокачки так, и теперь давайте так как мы уже прокачались на следующую миссию этот... <coughs> так вот получается мы и прибыли ну и начнем наверное с охотника да, блин. Выходи ты. Еще одного. Охотник пока догрузится, это тысяча лет пройдет, а нам нужно сейчас. О, храбрости добавилось. Еще. Так, сейф. еще надо еще одного охотника срочно да так, так. отлично победа автобус сохранен 2 ми 2 звезды почему-то так что у нас дальше а, получается... О, исследовались клетки, которые мы не исследовали. И тайник недоступен. это тоже. Теперь же команду можно прокачать. Вот. Так, не думаю, не стоит того. Охотник. Получается, консервы. Здоровье. Воздух. Порох. А, урон добавляет. Порох плюс 2, щетка плюс 1. Давайте добавим плюс 2. Будет чем стрелять. И радио. Удачи. Ну, на этом мы, пожалуй, да, с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И жмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии по этой игре. И всем до встречи. И всем пока-пока.